Опа! всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале go play game с вами я софия и вот наконец-таки блин я нашла метод как вот вот вот забраться нам на этот грёбаный склад удержите r 2 чтобы двигаться вперед и l2 чтобы двигаться назад хорошо Ладно. Сейчас будем разбираться потихонечку. Так. Я пробовала и лестницу, и то, и всё, и пятое-десятое. Вот тут вот а, к тому фонарю ходила. И туда-сюда ходила, даже нашла какую-то карточку опять снова. Ай-яй-яй ни во что не въехать случайно. Вот на эту вот лестницу я пыталась за залезть ни в какую. Сюда, на эти коробки вы видели, тоже вроде бы ни в какую. Что-то у меня тут баганула, глюкануло. Это плохо. По идее, куда-то сюда, да, нам нужно? Да. Ой, изобретательный какой котик. Я уже думала, с одного склада на другое надо как-то прыгать там вот, ну в стиле детективных вот этих вот всяких историй. А тут нет погрузчик. Я что-то ходил, ходил, смотрю, там вроде бы как-то очень светло, подозрительно. Погрузчик стоит, думаю, ну, вдруг и не прогадала. Так, сейчас нужно быстро нажимать. У меня новый э, э, геймпад. джойстик, новый. Так, набросится, она не двигаться с места. Давайте, бросаемся. <плых> <плых> ну, блин, ну ты же ведь хотел броситься на него. А сама... Да дохлый, дохлый, все, что ты мне пинаешь, не надо. Так, серия, начинающаяся не со смерти, плохая серия. Поэтому еще раз, давай. Хорошо. Пробуем еще раз. Так, сейчас. Настроить стул. Так, не двигаться с места. В смысле? Или это надо ждать, пока он отвернется, или это в какой-то момент нужно? Ну-ка, подожди-ка, не двигаться с места. Сейчас мы попробуем пройти в другую сторону. Там же лестница была, да? Может, мы попробуем э, на склад пройти? Вот сюда, да-да-да-да. Но он как бы вооруживал. Он будет стрелять, если вдруг что. Ты не хочешь вот по лестнике вот сюда вот забраться? Давай. И вот так вот мы через крышу сейчас проникнем на склад. Получается, без всяких бросков на гнило, или как он там, <смех> как вы там, гило-гнило. Так, аккуратненько проходим, все осматриваем. Так, это что-то подозрительное, что это Я как-то разбил одному парню лицо огнетушителем, но эти штуки слишком тяжелые. А, ты хочешь что-то взять, чтобы на него броситься, да? Щит, кстати, чё бы и нет. Прикрылся от выстрела. Выдержит, нет? Только. Это я так понимаю для этих самых... Для сварщиков, да? Н <сélок> <сélок> <сélок> Нормально. Приложил. Молодец, хвалю котик. Было нападение на коня. Внутри точно никого нет. Так вот смело просто открыл дверь и потащил туда тело. Там точно внутри никого нет, ты уверен? Опачки. Я надеюсь, ты не пойдешь стучать, ты сам поможешь -э -э -э -э -э -э -э -э нам. Я не помню, как его зовут. У меня вообще с именами огромная проблема. Я всех забываю, кто кто, -кто есть кто. Ху-ху! Хо-хо. Так, мы сейчас проникаем на склад, а я уже не помню. Чуть-чуть. Чё, чё, чё, чё? Чё, чё, чё, чё? Сейчас будем разбираться по ходу дела. А, типа внутри склада грузовик. Хорошо. Хорошо. Так, все нормально идет. Запись идет, вроде, все, все, все вроде нормально. Хм, что же скрывается в этом месте? Получен достижение щит. Гиллу приказано убить меня, да, было такое. Так, что у нас здесь? Согласно этим документам, склад принадлежит канадской компании, которая занимается импортом. Так, и что мы импортируем? А, короче, что мы продаем? Что мы вывозим? Или импорт это наоборот получение, я уже не помню. По-моему, экспорт это отдать, импорт это принять. Да, вроде бы. Похоже так. на тотемный столб племени Аджибве. В таком случае наверху должен быть журавль. Да? Я верю в тебя, сынок! Ты пта! <смех> Вольные кони. На складе э, в, пор в порту есть чердак, набитый индийскими всякими символиками. То есть конь живет тут, у него. Так, тихо, подожди. Орсон Смит. Далее. Мы потом как-нибудь заглянем в зал славы, посмотрим, что это. Так. Что у нас дальше? Вроде больше ничего нет. Все, вылезай туда. Так это колодец лови... снов. По поверьям, он защищает детей во время сна, улавливая в свою паутину все зло. Да, если я не ошибаюсь, эти благовония используются во время очистительных ритуалов. То есть наш конь весь такой себя типа выходец ин из индейцев ну, типа, вольные конь и все дела. Дикий жеребец! <с, <с, наш дикий жеребец. Так, в этой комнате мы уже были. Так, наверху мы узнали прошлое коня. Что он пошел немножечко не по своей стезе. Тут он как раз у нас заперт получается, да? Разговаривать будешь? И даже не думай кричать. Я и говорю то с трудом. Так, давайте его посмотрим. Ага, то есть он все еще придерживается своих корней, так скажем. Похоже на наконечник стрелы. Конь, который чего? Ага! Так. М -м -м, конь, который работает на Митчелла, носит на шее наконечник стрелы. И Скорее всего, вот это вон, у нас будет. Так, и что у нас тут еще есть? Так, подошвы, подошвы. Один из боевых товарищей. Мэри. На складе. В порту есть чердак набитый... Вот. Индейскими предметами. И конь. Суть конь индеец, североамериканский индеец. И я почти уверен, что женщина на фотографии его мать. Вот. А, Гил индеец. Матери матери всегда верят в своих сыновей. А, что задумил Митчел? Что это за склад, куда пошел Митчелл Так, ну давайте начнем, конечно же С прошлого его Может, быть, не зря же ведь осматривали фотографии и так далее Матери всегда верит. А знаешь, кто всегда в тебя верит? Твоя мать Моя мама никогда не теряла веры в меня А я ведь давал ей кучу поводов Когда был маленьким а, Я прогуливал уроки Я был малолетним преступником Я был главным задирой в классе ну, давайте по малолетним преступникам все началось с каких-то глупостей, например, я оставлял себе сдачу после магазина. Потом я начал воровать фрукты с уличных прилавков, и в итоге докатился до карманных краж. Маме как-то удалось заставить меня доучиться и поступить в колледж. Но и там я давал ей мало поводов верить в меня. Я связался с плохой компанией, я проигрывал все деньги, я редко ходил на занятия. Так, я связался с плохой компанией, давай-ка. Я завел новых друзей. Такие друзья обычно заставляют тебя делать вещи, которыми мама бы не гордилась. А потом случился Перл-Харбор. Меня призвали и отправили в Европу. А я был безжалостным солдатом. Я был непокорным солдатом. Я был трусливым. Давайте пам-пам-пам. Ну не знаю. Каким лучше быть. Но у нас конь, он абсолютно легко может кого-либо пристрелить, правильно же ведь? То есть мы пофигу, нам как бы нужно рассказать от себя историю коня, якобы. Ну, та, даже не то, что историю коня, а вот просто вот э, историю, которая бы отозвалась в нем, так скажем, была бы максимально похожая. То есть. Наверное, безжалостным. Мне говорили, что убивать это мой моральный долг, но я понял, что убийство может войти в привычку. Не все убитые были нацистами. Но когда я вернулся, я стал парией, ветеран и изгой, которому просто не следовало возвращаться. И все равно мама никогда не прекращала. Понял, спасибо. Я тоже сражался на той войне. Там и познакомился с Митчеллом. Меня использовали, как и многих из моего народа, а потом нас просто выбросили. Когда Митчел предложил мне сделать это впервые, я сказал ему проваливать. Я хотел наладить дела. Но в итоге мне пришлось умолять его. Мне не нравится Митчелл. И то, что он заставляет меня делать. И та немецкая крыса мне тоже не нравится. Но сильнее всего мне не нравлюсь я сам. Мне не нравилось то, чем я занимался на войне. И не нравится то, что я делаю сейчас. Ты знаешь, каково это убить друга ради выполнения задания? Но моя мама всегда считала, что я заглажу вину и начну заново. У нас вышло! Мы даже договорить не успели, он нам ключ выплюнул. А! Возможно, пора мне так поступить. Номер три. Номер три. Так, что это может значить? Улик достаточно для дедукции. Ну давай. Так. А, так, так, так, так, так. Что мы узнали? Так. Ага, вот. Гил был вынужден убить друга, чтобы выполнить задание. Дала... У... А, Рэндалл Ли убил снайпера. Это как раз конь. А что еще? Гил работает на Митчела, а хоть и терпеть его не может. Краник склада будет стрелять, не задумываясь. А что если Рэнда по приказу Митчела, убил его же напарник Гил? Может быть, Митчел приказал Гиллу убить Рендала Ли? Ну, скорее всего, так оно и есть. Так, тут у нас что? Тут у нас ничего. Но мы еще даже склад не успели особо нормально обследовать. Я уже к коню полезла, типа, эй, брат! А, три! Вот, три. А, и и, и че? Мне нужно что-то нажать, не то. А, а если я не то нажму. А, вставить ключ, все нормально. И нажать кнопку, да? Ой, бомбанет! О! Надо же! Сработало! Потайной ход, мать его! Как интересно... Сейчас, я так чувствую, мы узнаем много нового. Рэндал Ли, это у нас муравьед был тот самый. А этот тоже за мной полез. Эй, брат, ты куда? Не надо. Может, его встретить там, я не знаю. Эй, выходи! Я знаю, что ты здесь. А? Ага. Опыты, что ли, какие-то проводятся, или что? Типа, еле хотели чем-то накачать? Или, или нет, или наоборот? Ну, перед боем я имею в виду, чтобы он там вот отметелил своего... Оппонента. Список имен Он как-то связан с химикатами? Фамилия Еле на пузырьке с таблеток Кстати Список имен, которые как-то связаны С редкими химическими компонентами хм. Фильмы? Интересненько Проектора нет? Так, стоп Там что-то было Подожди. Опасно не курить. Так, хорошо. Курить вообще опасно, да. Так, тихо-тихо. пузырек, сабли... Ну, подойди. Развернись. Молодец. Босс! Билл Холдман, Карл Е, что-то... Крейг Спану... В лаборатории повсюду стоят пузырьки таблеток с именами спортсменов. Типа это допинг, что ли? Вот они, наверное, хотели провернуть, типа, накачать еле допингом, чтобы он как раз отдубасил своего оппонента. Опачки, здрасте. Это типа мышь, да? Эй, все хорошо, не бойся, малышка. А, Брунхильда похищена. Я пришел забрать тебя отсюда. Я друг, не бойся меня. Так, я пришел забрать тебя отсюда. Я заберу тебя отсюда, хорошо? Битэ, не хотеть больно. Так, прикол. Тут чё? А... <связать> Оставить их? Умственно отсталость? Так, все, не трогай, не трогай, а то она это... Запереживала, я не трогаю их. Давайте еще посмотрим, что тут. Типа на ней ставили опыты, наверное, какие-то, да? Битте. Не хотеть, больно. Битте? Подождите, а конь вроде бы говорил, что то типа, немецкая крыса мне тоже не нравится. Вот это вот, что ли? Ты ее не хочешь забрать? А, может быть... Кукол взять, кстати. Может, она пойдет за ними? Насочные -на -на куклы. Взять кукол. Может, она за ними пойдет, кстати? Если надеть ее куклы и попытаться с ней там, типа, поиграть. Вдруг сработает. Давным давно а, жила была хорошенькая маленькая девочка, жила была прекрасная принцесса, жила была одна космическая героиня, жила была одна храбрая морячка, ну не знаю, а, хорошенькая, ну нет, не пойдет, храбрая морячка, прекрасная принцесса космическая Да, гер... давайте космическая героинь, чего бы и нет. Давным давно жила была одна космическая героиня и звали ее её... Привет, меня зовут Бронхильда и я очень счастлива, сказала Брунхильда. А потом Брунхильда, у которой было такое красивое имя, очень красивое, очень красивое имя, познакомилась с кое-кем особенным. О, и кто же это был? Очень уродливый пришились. космический котик, пожиратель планет, космический котик. Космический котик по имени Джон. Я космический котик, и зовут меня Джон. Привет, котик Джон. Мне очень нравятся космические котики. Привет, Брунхильда. Я воспользуюсь своей внеземной мудростью, чтобы помочь тебе... А выбраться из клетки, испечь вкусных пирогов, надуть цветные шарики. Выбраться из клетки. Выбраться из клетки? Ты говоришь какие-то глупости, котик Джон. Так в чем же ты мне поможешь? Хорошо. Надуть цветные шарики? Надуть много-много цветных шариков. Я люблю шарики. Шарики какого цвета нравятся тебе больше всего? Ого, это очень трудный вопрос. Но ведь, котик Джон, это же самый простой вопрос в мире. Давай я покажу тебе, как это просто. Мой любимый цвет шарика... Розовый, желтый, синий, зеленый. Пускай будет зеленый. Зеленый! Ого, Бронгильда! Вы сочинили отличную Именно историю. Это я и собирался сказать. Нет, Бернт, а почему ты в маске? Медвежонок подслазали. Что ж, пожалуй, нам пора выбираться отсюда. Что скажешь, Бернт? А ты, Брунхильда? Может, ты? А. Она все упала, что ли? Уснула, отрубилась. Так, все забираем ребенка? А, вести себя как хороший папа, оставить ее. Вести себя как хороший папа. Ну давай. Или ты ее на положишь, и все, и уйдешь. Серьезно! Я думал, ты ее вытащишь оттуда. Я не знаю, в больничку ее оттащишь. Че-то странненько. Нелогично! Ты заберешь ребенка отсюда что происходит так мы все осмотрели так я, я сейчас слегка нет в недоумении так сейчас еще раз я пройдусь по этой комнате Вроде бы он больше ни, ни с чем не взаимодействует. Больше ничего не происходит. Забирать ее он отсюда не, не хочет, не собирается вообще что-то как-то. Так, ну-ка, выходить ты отсюда собираешься? Выходить нет, не выходит. Так, ладно, пройдем еще раз туда. Давай еще раз осмотрим. Так, досказ. Доской ничего не связано. Тут мы уже смотрели, тут были списки имен, тут фильмы какие-то mm -hmm. были. И это все. Он ни ничего оттуда не берет, ничего не использует. Тут табличка не курить. Тут какая-то хрень. Тут вроде бы ничего. Ну, таблетки были. А, тут еще проход, господи. Так. Проектор, кстати. Кассеты. сейчас, подождите, я возьму вот этот вот. Вот этот вот. Фредди. А, Фреддерри. Так дальше. Вот это вот что? Это опустить. Да. И кассету поставим. Кассета. Брунхильда как раз-таки. Брунхильда Грю. Лечение. День. 1514. Способность пациентки, члены раздельной речи, продолжает уменьшаться. Теперь она лишь время от времени может произносить случайные слова на немецком языке. А, вот эта вот немецкая крыса у нас получается. А та. Деградация тканей продолжается. И тем не менее, из-за значительного снижения дозы бензилпротина и повышения дозы анупроприина, мы наблюдаем трехпроцентное замедление упомянутой деградации. Более того. И это, пожалуй, лучший результат на сегодняшний день. Пациентка демонстрирует незначительное восстановление речевой функции. Это немного, но все же. Мы на верном пути. Надежда еще не потеряна. Медицинские опыты на девочке, да. Как раз хотел сказать то, что на ней ставили опыты. Ага. То есть тут еще где-то носится, значит, крыса. Так. Мне теперь главные кнопки не путать. Теперь-то ты ее заберешь, скажи мне, пожалуйста. Лё, забираем? Нет, не забираем. Ладно, выходим. Не уходит. Хорошо, возвращаемся обратно. Ищем еще бонусы. Может быть, еще какая-то кассета там есть. У меня просто новый джойстик. На нем вот это вот как раз-таки там э, квадрат, кружок, треугольник, крестик. А играла я до этого на А, Б, Теперь x находится в другом месте. Надо перепривыкать. Так, еще что-нибудь. Может быть, он теперь отсюда возьмет какую-нибудь кассету? Да, смотрите-ка. Что? Кто там? Пациент. Крейг Спенно. Лечение день ноль. Пациент, пожилой игрок в бейсбол. Потерял скорость, силу и ловкость из-за естественных процессов старения. Пациент жалуется на сильную боль в правой лопатке, которая, скорее всего, является следствием старой травмы. Выбранная нами терапия преследует две цели. Снять болевой синдром, вызванный последствиями травмы, чтобы пациент продолжил выступать и помочь пациенту восстановить физическую ...форму, потерянную из-за естественных процессов старения, вернув его в спорт высших достижений. Спэнула, как раз мартышка. Лечение. День, 120. Пациент больше не чувствует боли, когда задействует правую руку, благодаря чему может бросать мяч без страха. Угу. Пока единственный побочный эффект... Легкая эйфория, которая наблюдается в течение первых трех часов после приема. Проходит спустя четыре часа, после чего у пациента начинаются перепады настроения с приступами легкого дремора. Лечение. День 341. Периоды эйфории и повышенных физических возможностей становятся все короче, а периоды последующей депрессии и слабости становятся длиннее. Кроме того, у пациента наблюдается, хоть мы и достигли всех терапевтических целей, нам придется прервать лечение, чтобы избежать нанесения непоправимого вреда физическому и психическому здоровью пациента. Как-то очень ярко. И пока ставим так. На некоторое время. Так, после приема препарата взрываем пену Ага, у них достаточно для дедукции. Хорошо, давай, давайте делать дедукцию. Спенол, это получается наша вот эта вот мартышка, которая за нами сейчас пошла. Так, спенол улучшил свои спортивные результаты благодаря допингу. Так, Марин, так. В лаборатории повсюду стоят пузырьки с таблетками с именами спортсменов. Список имен, который как-то связан с редкими химическими компонентами. Митчел наживается, продавая препараты для улучшения спортивных результатов. Да. Митчелл продает спортсмен допинг, чтобы они могли улучшить свои результаты. Улик достаточно для дедуции. Давай. Давай. Так. М -м я даже знаю, наверное, что после приема препаратов здоровье ДСПР стало значительно хуже. Убийство она было очень тщательно спланирована. Импульсивный Кэссиди. Он такой не способен. же так, так, так, так, так, так. Мичел Продает спортсменам допинг, чтобы они смогли лучше. свои... Так, подожди. Так, раз. Просто прям... так. Вот. Самое плохое в схеме Мичела не то, что она нелегальна или неэтична, а то, что он ничуть не задумывается о здоровье спортсменов. Опасные медицинские препараты. Еще что-нибудь? А препараты Грюна обладают нежелательными побочными эффектами для спортсменов. Еще что-нибудь? Нет, все. Ага. Гилл? Ты же знаешь, тебе сюда нельзя. Ты же знаешь, тебе сюда нельзя. Ублюдок, мне стоит тебя убить прямо здесь. Скажите, что, кажется, на этой девочке? Ты уничтожил карьеру с только Митчел тебе платит. А, сколько Митчел тебе платит? Так, тестируешь лекарство на этой девочке. Я знаю, что ты тестируешь лекарства на этой девочке. На Бронхильде? Нет, она моя дочь. Ни хера себе. Она родилась с дегенеративным заболеванием. Это редкое состояние, похожее на синдром Ангельма. Науке известно всего четыре подобных случая. И ни один из пациентов не дожил до пяти лет но я просто не мог сдаться. Я продолжил исследование и кое-что нашел. Ее состояние не улучшилось, но, в общем, такое же лечение, примененное к здоровым людям, увеличивало их выносливость и улучшало рефлексы. И еще, кажется, повышало болевой порог. Каким-то образом в Рейхе прознали про мои эксперименты и попытались заставить меня Создавать суперсолдат. Да, в том самом Рейхе. Мы говорим про Берлин конца 30-х годов. Я сбежал вместе с Брунхильдой и прибыл в вашу страну. Но американские военные тоже про меня узнали. Всю войну я испытывал разные препараты на солдатах. Стоит отметить что некоторые из них оказались очень эффективными. Когда война закончилась, мои эксперименты запретили. Мне закрыли доступ к нужным медикаментам, и Брунхильде стало хуже. Но потом Бог послал мне Ангуса Митчела. Мы встречались во время войны, и он пришел предложить мне сделку. Я должен был делать препараты для спортсменов, а он бы их продавал. С новыми заработками я смог оплачивать лечение Брунхильды. Что вы еще хотите от меня услышать? Имя Елица встречается дважды. И каковы же долгосрочные эффекты этих препаратов? Вы сохранили жизнь Брунхильде, но цена высока. Так, имя Еле встречается дважды. Я обратил внимание на то, что имя Еле стоит в списке спортсменов дважды. И один раз оно вычеркнуто. Почему? Я не знаю. Несколько месяцев назад Митчел сказал мне подготовить таблетки, которые бы ему подошли. Но неделю назад он сказал мне остановиться. А позавчера приказал делать их снова. <свистит> по поводу таблеток. <свистит> так... Что, что, что, что? Я же наводилась сюда. Здесь стоял пузырек. Опачки. Мартышку угнала пузырек. Мать его. Куда он смотрит? Все по-старому получены достижения. Нех! Нас только что оглушили Блин, а я даже не могу посмотреть, сколько времени не прошло Не стоит сожалений, Джош Тебе нужно было сказать правду, чтобы защитить Брунхильду Я поступил бы так же Заканчивай собираться и перестань себя мучить О, милая Тебе нравится жить здесь? Да и мне. Но нам придется уехать из-за этого плохого кота. Да, милая. У нас будет новый дом. Красивее этого там тебе будет лучше. А теперь иди к папе, милая. Поцелуй его, давай. Поцелуй его. Я мне жаль, Джордж. Но, но закрой тут. Мы же старались, да? What? What do you mean, Angus? А, типа, что ты имеешь в виду? Он спросил. Жаль, что дошло до этого. Ангус, что Прощай, Джош. Курить жить нельзя. <связь> Какой ты холоднокровный! Буквально! Охренеть, сожжел заживо. Доктор Грюн. А почему он кота не сжег? Кстати, почему? Теперь темно. Надеюсь, ты доволен, сукинсом. Они были хорошими людьми. Они не так кнопка. Не ты так далеко а, кружок! Кружок, кружок, кружок, кружок! Надо привыкнуть, блин! Ой-ой-ой! Так, и это я успела. Так, вспомнила, где находится этот икс. Так, два выхода, да? А у нее там выхода нету? Ну-ка. Ты нас мартышка закрыл, да? Чё, чё, чё, чё, чё, отойди. Не успели! пиши, Ладно. Зато, может, я сейчас там это. Пойдем туда. Противогаз выиграет мне немного времени. Кстати. Вопрос лишь в том, сколько его будет. Мичел задохнулся. Они там уже все, да? Опачки. Ну, давай, хватай, ну. Ну. Вы, ну, только что побежал туда. Давай, Гашара, давай. Так, иксуем, иксуем. Крест, крест, крест, давай, давай, давай, давай, Будешь жить, кошка. Кошак, будешь жить? Еще, еще, будешь жить, говорю тебе. Будешь, будешь, будешь, будешь. Ничего не вижу, ничего не понимаю, но... Противогаз был почти бесполезен. Мне нужен был свежий воздух. Так, ну естественно, сколько ему там времени-то этому противогазу несчастному. Так, что, что сейчас? Я готова нажимать! Бля, таблетки. В ш... шахте был пузырек с именем Спэноу. Этот говнюк взял свои таб... таблетосы. То есть он нажрался таблеток и сейчас мог остановить этот вентилятор. Допинг, получил допинг. Спенноу остановил вентилятор больной рукой. Сила Спэну Да какой какая сила? Он просто нажрался. Нажрался таблеток. Так, сейчас я посмотрю, сколько у нас, сколько, сколько уже по времени-то мы идем-то. Что-то как-то это. Ой, пора заканчивать уже. Уже скоро пора заканчивать. А, хотя нет. Хотя нет. Еще минут 15. Еще есть время. Еще немножечко есть время. Хорошо. Допинг это плохо, курить тоже плохо Курение ведет к смерти, только что все видели Побежал-то, а? Крейг <связывая> <Скучали без меня. связывая> обдолбался Подавайте. Ладно, давай бросим ему быстрее давай. <связь> Ой, <вы ж. связь> Ой чувак обдолбался. Как бы у него сердечко бы не прихватило в таком возрасте-то. Ой, сейчас его накроет жестко. Походу скоро. У него глаза покраснели, мне показалось. Нет, не показалось. Покраснели глаза. Все. Нет, нет. Что ж, всех откачивать-то нужно. Сделали все, чтобы спасти жизнь Спенноу. Спенноу умер вскоре после восстановления сил. Но ты его накрыл так жестко-то. Охренеть, вот эта ночь. Нормально, так четыре трупа Не за убирайтесь. раз. Вы сделали все, что могли. Он выживет? Врачи говорят да. Его нашли без сознания у двери в подвал. Что? В смысле как? Гилла нашли без сознания? Так. Вентилнной шахте был пузырек с именем Спену. Гил работает на Митчелла, хоть и терпеть его не может. Спэнноу вскоре после установления А. Так, пузырек, раз. Спэнноу умер. Спэнноу остановил вентилятор больной рукой. Да что же еще-то? Митчелл оказался запертым в подвале. Копы нашли. Мне кажется, что-то не хватает. А, подожди. Нет, стоп. Копы нашли Гилла рядом с дверью в подвал? А, наверное, вот это Мичел оказался запертым в подвале? А Купа нашли Гила рядом с дверью в подвал, да? Чего нет? Вентиляция в шахте был пузырек? Нет? Не понимаю. Не понимаю. Так, пузырек. А. Так Спенел остановил вентилятор. Мичел оказался запертом в подвале. Нет! А если так, копы нашли Гилла рядом с дверью в подвал, так э, Гил работает на Митчелла, хоть и терпеть его не может. И если вот так Нет. А если вот так, Мичел за запертам в подвале. Нашли рядом с дверью. И Гил работает. Хоть терпеть его не может. То есть, Гил его запер... Мог ли Гил заблокировать дверь в подвал, чтобы убить Митчела? Полагаете? Это серьезное обвинение. Это точно или просто очередная ваша теория? Это просто теория. Это просто теория. Будем надеяться, мы добьемся от него правды. А. Вы сомневаетесь, собственно... Гил замешан в предыдущих убийствах. А что, если Рэндал Ли по приказу Митчела убил его женапарник Гил? Очередное серьезное обвинение. Вы уверены? Я уверен Да Все указывает именно в этом направлении В том числе и моя интуиция Подождите Разве Митчелл не мог убить Рэндала? Вы уверенно высказали свои Да-да-да Так Рэндалл ли убил снайпер Митчелл промазал дважды Стреляя в упор кстати значит он дважды промазал стреляя в упор а потом умудрился попасть прямо в лоб с другой стороны улицы нет снайпер который убил рэндала ли это не митчелл да пожалуй выбрали но мы все еще не знаем что же стало причиной смерти Крейга спина ну давай сейчас я тебе скажу что стало причиной смерти так так, вентилязор же был пузырек. Препараты Мичел помогают преодолеть физические ограничения. А, Спына установил вентилятор больной рукой. Да, -мо. И он умер. В этом нет никаких сомнений. Спэнноу принял препарат из лаборатории, и тот убил его. Понятно, препараты если это правда сколько еще спортсменов в опасности И еще важнее кто они бобби ели это тоже касается а теперь это не важно. записывайте их имена записывай я всех не видел но запишите эти имена Питер лев ксавье чейнс элен мур билл голдман майлз бентон александр вуд джейкоб зиглер и да бобби ель Спасибо. В этот раз спасаем жизнь, а? В любом случае, нужно положить этому конец. Мы же друзья, черт побери. Вы должны были предупредить меня. Я не знал, как с вами связаться. Я не доверяю, доверяю. Мне стоило вам позвонить. Мне стоило вам позвонить. Мне стоило сообщить вам. Простите. Эй, Джон, сюрприз. Мог бы и дать наводку другу, как думаешь? Ах! Еще один пришел. друзья, только... Когда я помогаю тебе. Уберите его отсюда. Пам-пам-пам. Ой, бульдожка. Ладно. Подведем итог. После войны... Митчелл убедил Грюна назначать свои экспериментальные препараты топ-спортсменам. Каким-то образом Дан узнал о махинациях Митчелла. И когда Митчелл понял, что Дан в курсе, он приказал Рэндалу Ли убить его и подставить Еля. Затем он отправил Рэндала к Дану домой и в клуб для поиска изобличающих их улик. Бедная уборщица погибла почти случайно. Когда в это дело сунул нос ты, он попытался запугать тебя, послав своих громил. А когда это не сработало, он попросил Рэндалла Ли прикончить тебя на крыше клуба. Но Рэндалл не только провалился, его еще и поймали. Митчел приказал Гиллу пристрелить Ли, что не пришлось Гиллу по душе. Ты подбирался все ближе, и в итоге обнаружил его логово. Когда Мичел понял, что его прижали, он стал рубить концы и поджег лабораторию, Вместе с доктором Грюном и его дочерью. Гел увидел в этом возможность отомстить Митчел и заблокировал единственный выход, чтобы тот погиб в огне. Я что-то упустил? Все так. Есть немного. Но не беспокойтесь, я разберусь с этим. Так что спасибо за все. Ну, в принципе, да, все так и есть. Это что, это, мы к концовке сюда приближаемся? А, получен достижения, отличное работа. Раскрытие дела никогда не приводит к счастливому концу. Детектив всегда остается с горьким чувством. С чувством, что пока он не взялся за дело, мир был лучше. И сам он был лучше. Ну, выкладывайте. Ну. Иногда я просто не могу удержаться. Что вы хотите от меня? Я рассказал Стоуну все. Что ему нужно дать Еле победить. Что иначе Алири уничтожит карьеру Элен Мур. И что карьере Мур все равно придет конец, когда Америка узнает, что ее любимица принимает топинг. Я вам не верю. Не может быть! Кто вас послал? Сегодня? Никто. А если бы я вам и поверил, что бы это изменило? Если я не сделаю этого ради нее, как я смогу смотреть ей в глаза? Разве мы сможем оставаться вместе? Думаете, вы сможете остаться вместе, если вы проиграете титул, а ее обвинят в употреблении допинга? Я хотя бы буду знать, что попытался. А лучше из своего честного имени вы можете оказаться в тюрьме. Вы правы, давайте проигрывайте. Вы уничтожите свою карьеру. над это своего честного имени. Я знаю, как вы стали чемпионом. Вы забрались на вершину честно, Вам не помогали ни Олири, ни допинг. Боже, да вы, пожалуй, единственный честный спортсмен, которого я встречал за последнее время. Прошу вас, не позвольте им этого изменить. А для вас главное быть профессионалом, да? Дело ваше. Но поверьте мне, ваш менеджер убийца. Бегите от него как можно дальше. Эй, Блэксет! Я подумаю Ну а что, там, блин, все замешано? Все перемешано, все! если он не проиграет его могут пристрелить такая вот тяжелая судьба у боксеров да все куплено все перекуплено так пора уже начинать заканчивать тихонечку но это уже я так понимаю финал мы уже прошли игру наверное сейчас это Подведут историю к концу, потихонечку. Ель подтвердил. Дан узнал, что Митчел давал Боби препараты. Именно из-за этого они и поругались в день убийства. Вообще-то я тогда был чист. Не принимал уже несколько дней. Я не хотел идти по этой дорожке. Я хотел быть как Джо. Но он все узнал. Он не поверил мне, когда я сказал, что ничего не принимаю. Но ты же снова к ним вернулся. Только после его смерти. Без них я бы не справился. Но от препаратов у тебя случилась паническая атака. Да. Но с тех пор я чист. Митчелл дал тебе таблетки, когда заходил в госпиталь. Отсюда и чудесное восстановление. Ты собираешься принимать их перед боем? Это не мое дело, не надо. Сделай это ради клуба. Это не мое дело, пускай... Что? Это не мое дело. Но это будут твои последние таблетки, а потом что? Взрослый мальчик, взрослый песик. Пускай разбирается сам. Что такое хорошо, что такое плохо, он знает. Что таблетки это плохо, это он тоже знает. И что от них бывает, тоже знает. Так что... И чтобы одобрил э, Дан, он тоже знает. Поэтому как бы... Выбор его... Сейчас нибудь еще и с поговорим, да? Сейчас тихонечко, тихомерно дадим ей совет. Чуть заварила полицейскую операцию по раскрытию допинг лаборатории Он Ель не избавили меня от горького чувства. Мне нужен был друг. Он был в бешенстве, когда я не дал ему наводку, но отошел, когда я угостил его молочным коктейлем. Ах! После вихря коррупции и убийств только дружба могла примирить меня с этим миром. Только она могла заставить меня поверить в человечество снова. Только она могла очистить мою душу. Только она и деньги. Деньги! Дайте заплатить мне за работу. Я, по-моему, очень неплохо справился. Дайте мне мое вознаграждение! Пора уже! Интересно, еле победит или нет? Потому что если ель победит, то как бы мне выплатят неплохой небольшой. В лохном нуарном романе Ели Стоун были бы наказаны за нарушение правил. А Соня добилась бы справедливости. Но это реальный мир. Как детектив, раскрывший дело, я должен был просто получить свой чек и заняться своими делами. Приятно с вами познакомиться, мистер Блэксет. Мистер Торпу будет с минуты на минуту. Подождете его. Он не сказал, почему опаздывает. Что у него за манера? Он не сказал, почему опаздывает? Он не сказал, почему опаздывает. Он будет через минуту. Пожалуйста, садитесь. Блин, я Мирову поверила в самый вот последний момент. Если он окажется в этом во всем замешан, это будет прям нехорошо. Так, что это? Это что? А, создайте новую... мечей судьба ему не подавала, он всегда умудряется приземлиться на ноги. Когда он был восходящей спортивной звездой, война положила конец его карьере. И он стал героем войны. После войны он не стал кем-то вроде Гила или меня. Он стал элитным спортсменом, звездой из зала футбольной славы. Когда несчастный случай приковал его к креслу, он добился успеха в рекламе. Опять шло. Опять ярко. Ну-ка. Члены нашей элитной семьи. Петр Леви, Майлз Бентон, Эллен Мур, Юлия какая-то там, Алистер Макгилз, Джейк Фрэнк Копли. А это не те, которые на допинге. Только нанимать спортсменов для рекламных кампаний. А это не тот ли список? А, список, которые как-то связан с редкими химическими компонентами. Торп нанимает спортсменов Нет, для рекламных кампаний. Это невозможно, но... Что если Тим Торп как-то замешан в делишках Мичела? Мистер Блэксет, мистер Торп прибудет позже, чем ожидалось. Но он настаивает на встрече с вами, если вам Ладно. удобно. Ладно. Если поможете мне побороть скуку. Это не входит в мои обязанности, но... Так, ну-ка. Киска, давай-ка мы с тобой разделим вискос. Так, что... Если бы на моей коже были такие пятна, смог бы я оставаться тем же. Или меня звали бы по-другому? В смысле? Это к чему сейчас было? Это о чем? Так, киска, подожди. Че мы должны увидеть? Так, списки. Опа. Адиссер 5, СМРИК, Соня, 12.00, Джин Блэксет, ужин с мэром Уроджера. Все встречи тут так перечислены, его ежедневники перечислены, ага. Задумались. Так, что если Тим Торп замешан в делишках Митчела? Так, Мит... кстати, вот все встречи перечислены в его ежедневнике. Надо стырить ежедневник, чтобы понять, точно ли он там замешан. меня не обманывают, где-то в ежедневнике Торпа должна быть упомянутая встреча с Митчеллом. Так, в агентстве в последнее время случалось ничего... А, не, не, не случалось ничего странного. А, не припомню дату нашей первой встречи. Вы не знаете, когда-нибудь... А, когда прибудет мистер Торп, вы давно работаете на Тима Торпа? Давайте-ка не припомню дату нашей... А, нет. Вы давно работаете на Тима Торпа? Вы давно работаете на Тима Торпа? Почти три года. И, надеюсь, буду работать еще долго. А, в агент по своему времени так, вы вот, не знаете, где прибудет? Так, не припомню, Даша, надо... Так, давайте, первую встречу. Тут, понимаете ли, у меня небольшая проблема. Чтобы понять, сколько мистер Торп мне должен, я должен вспомнить, когда я начал на него работать. Но я не могу. Вы, случайно, не записали? Это совершенно точно было не в мою смену. Я бы запомнила. Сейчас посмотрю. Давай! Ну, а, Майлз Бентон, Уоллес какой-то. Что еще? Что, что, что, что, что? Куда еще? Так, куда-то. А, это страничка. А в восстановлении Юли Слупяне какой-то обед с губернатором у Кэт. Давай. Опа. тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Стоп. И теперь это страничка. Что? Обратный рейс в, в... в Лос-Анджелес, да, Нибудь какой-нибудь? Крути-крути-крути, давай-давай. Так, что у нас тут? Там был Бобби Так, сюда-сюда. Так, Джудан. Не Неназначено. Что? Дан был здесь за два дня до смерти. Почему Торп никогда не говорил об этом? Простите, но вашего имени здесь нет. Мне когда так-так в агентстве в своем время не ничего странного. Когда я пришел, из дверей как раз выходил Джудан. Подождите-ка, кое-что вспомнил. Когда я приходил, из дверей как раз выходил Джо Дан. Ну, нет. Вам не было назначено. Хотя, я могла и забыть вас вписать. Мистер Дан обычно очень вежлив. Но тогда выходил в сильном смятении. Даже двери в кабинет мистера Торпа хлопнул. Ладно. Теперь я знаю, что должен попасть в офис Торпа. И он даже не попрощался. Да, это было именно в тот день. Вы меня не помните, потому что, когда я увидел, как выбегает Дан, я пошел за ним. Я, в общем-то, так и не вошел. Конечно. Это все объясняет. Не сомневаюсь. Итак, раз уж мистер Тор прибудет не скоро, я думаю, я могу прогуляться по залу. Нужно поддерживать форму. Ладно, пускай, пускай будет свет такой вот. Вот тебе не нравится, не пойму, кица. Ну же торп. Скажи мне, что в твой офис можно попасть и другим путем. Сейчас мы его найдем. Оказывается, торп во всем замешан. А, можно вот позвонить, как мы это обычно любим делать. Так. Ну давайте в зал славы хотя бы впервые заглянем туда. Ой, а нам заканчивать надо. В ходе вот это так, обратите внимание, что карточки находятся в, а не black с И коллекция не влияет на сюжет. Смотрите в та, та. Окей. Давайте посмотрим. В альбоме собраны самые яркие звезды четырех видов спорта. Футбол, бейсбол, бокс и хоккей. Для каждого вида можно собрать 23 карточки. Ничего себе. Мне кажется, мы не собрали столько. Приклеить карту. Ну Да. Так Это бокс у нас, да? О, господи, это у нас в школе Когда еще вот в первых классах я учился, У нас вот такие вот всякие были альбомчики В которые мы вклеивали там Всякие фотографии Тоже, не фотографии, а тоже вот Картинки всякие такие, карточки тоже Вот этого вот все собирали Господи, божечки Как же это давно было? Эх! Это, наверное, отсылки к реальным, получается, игрокам. Скорее всего, я так думаю. Но я в, в, этих, в этом спорте не особо. Кстати, это боксер. Тот самый боксер. У нас, получается, его собраны парочка карточек. Две карточки, там, типа, по две ноги и еще одна вот эта. Если бы Уикли был здесь, мне бы пришлось связать ему руки за спиной. Ха-ха-ха. Вот так вот пришли за оплатой. Блин, а давайте мы сначала позвоним. Я так понимаю, через окно можно попасть. Позвоним сейчас либо у Иклиму позвони, получаемся, либо... А, подождите, а на столе давайте посмотрим, что тут. Там еще карточка я видел, видела, видела. Бобби Ель! Вот как. Ты все-таки имеешь отношение к этому испандару? Ох-ох-ох! Если бы эти фотографии попали к нам раньше, Бобби Ель бы уже был бы за решеткой. Та-та-та-та-та-та. Ну-ка, давай-ка ему позвоним. Может быть, на этот раз разыграть Смирновский козырь? Позвони позвони Смирнову, не... давайте позвоним. С... Смирновский козырь, это то, о чем они говорит, договорились Смирнов с ней. Смирнов не знал, что и думать. Он попросил меня быть осторожнее и позвонить, как только у меня появится новая информация. Кроме того, он сказал, что Гилл наконец заговорил. Он утверждает, что дверь в подвал не блокировал. А еще говорит, что дверца грузовика открылась, но он получил по голове, как только попытался выбраться. Потом он очнулся, лишь когда полиция обнаружила его рядом с дверью подвала. Очевидно, тот, кто заблокировал дверь, перетащил туда и его. Угу. Mm -hmm. Гел говорит, кто-то его вырубил. Ну, есть как бы два уже претендента на это место. Либо этот самый э, обезьяна, которая там с нами была, я не помню, как его зовут, это Спэннул, да, кажется. Либо это. Пошки не боятся высоты. Поэтому у меня никогда не кружится голова. Либо это Спэннул. Обезьяна, да? Если я его правильно помню. Либо это наш торп, вот этот вот лев. По моему опыту, если что-то выглядит очень хорошо, то оно mm -hmm. очень плохо пахнет. А -ха -ха. О, Карточка, давай. Опять чья-то нога. Это уже хоккей, да? Чисто, мил... Минимализм такой, прям, чё, всё, все чуть-чуть, чуть-чуть, всего по чуть-чуть. Ой, началось. Эть, эть, эть, эть. Вот, держим. Сейчас, подожди, подожди. Эть, Есть! Карточка лежит, сразу вижу. Так тихо. Это волейбол у нас. Хорошо, картины какие-то. Ага, это уже мы в кабинет попали. Узнаю. Может показаться странным, что у стола не стоит стул, но ведь владелец стола перемещается на инвалидном кресле. Ты не можешь ходить и пользоваться инвалидным креслом? Да, это я помню. О, пачки. Вот, Босс, черт. Босс, таблетки с надписью Босс. И я удивляюсь. В каждом расследовании бывает такой момент, когда каждая зацепка идет коту под хвост. Опа. И приходится возвращаться, чтобы вернуться на верный путь. них достаточно для дедукции. То есть у нас сейчас сломалось то, что Гил стрелял. И что Гил запер дверь. Рядом с дверью в подвал. То есть, скорее всего, его двинули по башке и перетащил туда этот торп. Так, Спэнл обвиняет во всем хирурга и с данным старого друга. Препараты Мичела помогают преодолеть физические ограничения. На столе торпа стоит пузырек с таблетками. Торп не может ходить и пользуется инвалидным креслом. Что если? Стоп. А что если таблетки Грюна помогают торпу ходить? Так, а что если таблетки помогают ходить? А, Гил говорит, кто-то убил, вырубил его и оставил прямо у входа в подвал. А, копы нашли Егила рядом с дверью в подвал. Подожди, Рэндэла, один из бойфра так так так так так. Спина обвиняет во всем хирурга. Блин, подождите. Подождите, сейчас пузырек. Нет. И что если... Ну, Тим торп Торпу замешивали сейчас. Что если таблетки помогают ходить Торпу? Коплы нашли Гила рядом с дверью в подвал. Гил говорит, кто-то вырубил его. И это самое. Обвиняет во всем хирурга. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Ладно, давайте мы этим займемся уже в следующей серии. Я так понимаю, она еще не закончится. Еще там идти, идти, идти. Так, блин, опять свет, надо включить. Солнце то уходит, то, то, то уходит, то входит, то уходит. Короче, вот как-то. Вот. Все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. И до встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо, всем. Пока-пока.